Всем хай! С вами Юджин и сегодня мы с вами играем в длинную утку! Прошло грёбаных два года с тех пор, как я последний раз играл в эту игру. Скажу вам честно, закончил я в нее играть, не пройдя до конца, потому что, ну, очень много мы с вами в нее играли, и это был режим, который вот э, сюжетный, который мне немножко под подзадолбал, можно так сказать. Ну, поймите меня правильно, это сюжет здесь прикольный, история крутая, но я знаю эту игру еще с пеленок, я ее еще вот на руках держал, когда только кривая вышла в этот мир. И я прям вот шел с ней бок о бок, придумывал свои какие-то истории там. И это было, это было так интересно, так, так оригинально и незабываемо, что история меня немножко ужала в какие-то рамки, из которых было очень трудно выйти. Она грубо такая, все, Евгений, подвинься, ты как бы поиграл, повеселился в игре, а теперь я покажу тебе свою классную историю. Вот, она, конечно же, классная, несомненно, но... Наша история, которая вот с самого начала нашего канала, она, конечно же, была в разы душевнее. Тем не менее, прошло два года, и мы с вами начинаем 98-й выпуск Vlog Dark, потому что очень скоро выходит новый эпизод, и я все таки должен пройти эту игру до конца. Посмотрим, после того, как все эпизоды закончатся, захочу ли я играть в нее, вот, дальше выживать, это уже как попрет. Сейчас же, давайте об этом больше не думать, 98-й, по-моему, правильный выпуск, начинаем. Снова э, в шкуру Астрит мы заходим. Астрит стоит возле кабина. Вместе с, с этим чуваком я забыл этот священник. И мы с ним два года стояли в дупляле. Какое у меня задание? Найдите упавший самолет. Где? Где? Слушайте, как будто бы... Ох, ни хрена, сколько жратвы. Сколько всякого барахла я тут нашел. Мне спать надо. Тут где-то мой спальник лежал. Вот он. Как раз таки всю ночь проспим. Отлично. Ах, мы ну Слушайте, нет просто лучшего способа испытать какой-то странный э, экзистенциальный диссонанс. Я не знаю, как это назвать, я маленький словарь запас, я тупой. Короче, как будто бы двух лет и не было. Как будто бы вот я только вчера завершил выпуск, вот такое сейчас ощущение. Я просто взял сделал монтажную склейку в своей жизни только что. Охренеть Ты будешь тут долго стоять? Да, он кивает, он будет тут долго стоять Я вообще напрочь забыл, что нужно делать У меня 2 литра есть воды, будем пить то, что есть остальное оставим Кто там бредит? Заткнитесь, я пытаюсь думать О, Просто хором все закашляют Заткнитесь! Боже, я уйду отсюда Здесь болезни повсюду Как-то злободневно получается Мы закончили эту игру в девятнадцатом году И начали в 21-м, когда уже весь мир болеет Вот он весь мир так, мы выглядим максимально забавно. Все-таки нам надо понять, куда идти. О, у нас тут целая куча квестов. Черный камень. Байки а Снежного человека мы хотели найти. Точно, я помню в предыдущем выпуске двухлетней давности я сказал, что мы пойдем в следующем видосе смотреть на снежного человека. В следующий раз пойдем обязательно, ну вы знаете, на самую важную миссию во вселенной. Поиски снежного человека, конечно же. Идем, как и обещал. Кто-то ходит? Идем, как обещал. Все. Бо, как мне на ухо просто наорал. Наскулил мне на ухо, тварь. Я подождал еще немного, уже рассвет. Давайте попробуем выйти теперь. Присели. Все, волк ушел. Я жил, шаг. Yeah. Или не ушел. Где он? Ага, зассал меня. Увидел доминантную самку и сбежал, поджав хвост. Вот мы здесь, и нам нужно к снежному человеку. Это надо делать быстрее. Охренеть, это мой костер. Долго не думаем, собираем все палки. Давай, вверх, в горку. Оп, молодец, Астрид. Стоп, ей может быть больно. Ее сильные лодыжки могут не выдержать. Хотя не очень сильные. А мне кажется, раньше было гораздо прикольней, когда на карте не было индикации, где мы находимся конкретно. Наверное, то же самое вы пишете сейчас про мои выпуски, да? Типа, раньше выпуски по Long Дарк были лучше. Я забаню просто тебя, и все. Шучу, я никогда не баню никого. Вы можете писать что угодно. Даже свои самые сокровенные секреты. Кто звук издает? Слышите? Очень странный звук. Тихо, тихо, тихо, аккуратней. Лыжный спуск. Шук, шук. Лыжный. Как-то это м -м, не современно. Спуск на сноуборде. Так, так, так. Кто этот у нас дохлый валяется? Пожалуй, я тебя соберу. Но это будет долго. Нет, нет, нет, нет. На обратном пути. Я уже замерзаю. Пещера снежного человека. Да. Давайте узнаем, правда это или нет. О, Ты кто? Какой-то мужик. Маккензи? Это не Маккензи. Это какой-то... Замороженный труп. Опа! Поношенные красоты. Ну, говна кусок, конечно. Местные рассказы о снежном человеке выполнено. Погодите. Риск кишечных паразитов схрена ли? А, блин. Ну ладно. Риск-то, в принципе, небольшой, поэтому забили болт. Сейчас мы вот эту вот отстойную поношенную худи снимем. И вместо нее погодите. Мы можем собрать только ее. Нахрена мне ее забирать? Погодите. Вот она, господи, я что-то не понимаю. Стоп, обратно все надеть. Все самое лучшее надеть. А вот за это. О -о -о. Вот! Вот теперь я себя чувствую прекрасно. Так, давай, мистер Труп. Корм для собак. Че это? Книги, книги. В принципе, пригодится, чтобы костер развести. Я думаю, этим мы сейчас и займемся. Костер это я твой повелитель. Да, мне было два года, но я вернулся. И теперь ты обязан разжечь с первого раза. Потому что если нет то я просто испепелю тебя. Испепелю тебя. Хоть ты и огонь, но я испелю тебя. Вот так, хорошо. Угроза огню помогают. Это уже проверено. Пожалуй, приготовим эту банку. Она уже подсдулась, и поэтому надо ее быстрее сожрать. Покажи, насколько ты вкусный. Yeah. Очень хорошо. Палки взять, палки взять. Ну что, я согрелся, вроде ничего так. Но я бы хотел еще все-таки добыть этого оленя. Разожжем здесь костерчик. Прямо вот. Тут час 44 будет делаться. Как раз таки мы можем воспользоваться этим э, временем, чтобы добыть всю Алину, всю шкуру и все кишки. Забрать. Окей, берем факел и идем. Боже мой, я так гремлю, словно меня можно вешать на дверь в магазине. Чтобы оповещать продавца о том, что покупатель зашел. О нет, о нет, волк припрятался там, ну сволочье. Быстрее. Нет, револьвер нельзя. Вот, ружье. Просто держим его в руках, экономим, как всегда, до последнего тянем. А чьи такие сыкливые? А, все потому, что ходит слуха моих сильнейших лодыжках. Во, на Астрид в горы зашла и лодыжку не сломала. Не то, что Евгений, он всегда ломал. Астрид сильная лодыжка, но слабый кишечник. Думаю, надо здесь шкура оленя и кишки его сбросить, чтобы они сушились. Нельзя терять ни минуты. Фу, зашел сюда, сразу как-то неприятно стало. Я брезгливый человек очень. Все кашляют, все какие-то заразные. Два года лежите здесь, и все никак не согреетесь. А ведь костер, вот он. Тем временем нашему падре очень тепло даже, я смотрю. Смотрите, <связать> надо. 23 минуты приготовиться, мы можем часик поспать. А, блин, Сгорело. Оставим здесь, может быть, кто захочет это есть. Мясо, пожалуй, оставим здесь, на камине. Пусть оно дымится. Оно наполнит помещение приятным горелым дымком. Вам будет всем кайфово. Говорят, дым изгоняет злых духов, да, падра? И что же делать-то? Давайте посмотрим на карту. Нам идти вообще в ад самый. До церковной древности. Давайте возьмем с собой спальный мешок. Вау, <связь> вау, Он враждебен? <связь> Заткнись. Они пришли мне что-то сказать. Это сообщение. Или нет? Бесит, а? Что делать-то? Ладно, давайте еще часик поспим. Ну все, теперь точно должны уйти. Значит, смотрим. Есть прямой путь до церковной древности. А есть немножко такой вот крюковатый. Но прямой путь тут будет куча волков. Здесь, мне кажется, будет поспокойнее. Что, все волки ушли, да? Okay. Смотрите. Смотрите. Там пожар! Что-то там происходит. Ну-ка пойдемте туда лучше. Это как раз таки в сторону древности. И в итоге Евгений пошел прямым путем, который сам же назвал опасно. Но, мне кажется, я погорячился. Выглядит довольно-таки безопасно. Пустынное поле, никого нет. И идеальная погода, к тому же. Просто идем вперед. Нашей старой, доброй, тихой походкой. Воу, воу, воу, воу! Как... Какого? Вот именно, как, какого? Запорол мне походку. Не смей говоря, мешать мне предаваться ностальгии вместе с моими подписчиками. И на последнем прищуре я дохожу до этой избушки. Смотрите на мои глаза, они вот настолько прищурились. The the заходь, заходь, заходь, моя родименькая. Ах, хорош. А тут кроватка меня ждет. Меня ждет? Меня ждет. Ой, ой, ой, я лег спать не попить. Просись, тупая астрид. А теперь можно спать. Проспав нереальное количество часов. Восемь гребаных часов. Словно из-за похмелья. Теперь нам нужно покушать немножечко. Так, банка, банка, банка. Давайте. Что это? Это что? Пульки. Погодите, мы здесь ни разу не были еще, оказывается. Местная легенды. Призрачный олень. Призрачный олень? Погодите... Евгений! Евгений! Ты еще не погиб! Тебе предстоит еще многое увидеть и многое узнать! Следуй за мной! Не отставай! Твое время еще не пришло! Точно! Я помню, я встречался с ним Он сказал, я еще не готов Прочесть текст Измученные суровыми зимами и брошенные вдали от цивилизации Жители отрадной долины часто искали приют и утешение в самой природе Больше всего им нравилось выслеживать легендарного оленя Который, как говорили старожилы, способен открыть особую истину Но лишь тому, кто сумеет найти этого зверя Это откровение дар таинственного животного Или результат безмятежного наблюдения за природой Теперь это уже никто не знает Это я узнаю Возьми. И давайте по полкам пошарим. Потрёпанный что карга. На 1% лучше носить. А мы можем ремонтировать его? Конечно же, боже. О, какие классные стали. Продолжаем чинить. Смотрите, просто идеальные. Даже не обосраны. А поверьте, в таком холоде я бы не стал оголять задницу. Я все делаю в штанах. Газетная вырезка. Читать. Древность была украдена из церкви в перепуте Томпсона. По словам священника отца Томаса, один щедрый землевладелец подарил ее местному приходу десятилетия назад. Ее стоимость измеряется в немалых деньгах, но наша церковь видит в ней и духовную ценность, признался священник. Опа, корм для собак. И сгущенка, и соленый крекер, столько же прекрасно. И водица. Отлично, затарились. О, еще чемодан внизу, как я мог пропустить? Недоставленное письмо. Синди, как дела, крошка? Денег нет и ничего не светит. Нужно было что-то делать. Почти никого не осталось. Не знаю, что будет дальше, но мне очень жаль. Вещица там, наверху гребня, в пустом подвале. Может, мы сможем обменять ее на путевку отсюда? Сэм. Хм, про какую-то там вещицу интересно мне говорят. Призрачная олень, вот! Нам обязательно надо будет сходить туда. Но сначала вот сюда. Готов ли я сейчас узнать от призрачного оленя что-нибудь? Ух, ядрено так задуло. Быстрее. Где-нибудь, где можно укрыться. Вот здесь. Что это такое? Чемодан. Ну, конечно же, недалеко самолета упавший был. Пустой чемодан. Воу, здрасте. Палки дрова. Вот труд давайте заберем. Остальное оставим. Канистры с горючим. Два литра. Нет, спасибо. А у меня есть это? А У меня нет канистра с горючим. Тогда я не могу ее не взять. Я буду не с собой, если они станут таскать все барахло. Поэтому и дрова забираю. Тимофеевка муковая, да, забери. заберись. Заберись. Сюда необычайно вкусно будет мне. Все, я просто вырезал все семейство Тимофеевок. С этого берега. Я чуть не понимаю, как мне туда забраться. Ох, и не хотите ли вы мне сказать, что мне нужно было как-то вот так идти? Ладно, я уже здесь. Давайте попробуем вот с этой стороны пройти. Вроде бы тут уже не такой крутой подъем. Ну, для меня, для моих сильных лодыжек. Ё-моё! Вывих лодыжки! Моя сильная! Хорошо, что мы перевешены, поэтому для нас особо нет разницы. Скорость не пострадала. Иди, Астрид. Немножко уши заложил от боли дикой. Ай, мать мою, вывих лодыжку вторую. На чем же я теперь иду? На вере, конечно же. Все будет зашибись, сильные мы. Ох, я уважаю нас. А. Ладно, вопить от боли не зазорно. Зазорно это сдаться, когда ты сдался. Мы можем извести наши лодыжки в ноль просто, но... Не, мы не можем пасовать перед этими трудностями. Мы идем вперед. Мы ползем. Мы сотрем наши лодыжки в порошок. Этот порошок мы разведем с водой и получится очень вкусный напиток. подрящий. О oh мой год! риск переохлаждения. Давай, огонь. На тебя вся надежда. Ах, хорошо. И кстати, кстати, кстати, у нас же тут такой классный костерчик. И такой классный лагерь получается. Давайте здесь и поспим. Сон. Простите, вода кипит. Все, забрать. Давайте банку кофе приготовим. Че там по лодыжкам? Вывих об, обоих лодышек. Ну и боль. Как полагается, все. Кофе готовься быстрее. Все, кофе взял, потом выпью. Потом разогрею его. Эксон, 2 часа. Чашка кофе, давайте разогреем. Готово. Вот, пьем. Вы не хотите пить? Твою мать, зачем я разогревал тогда? Ладно, хрен с тобой кофе. Холодный выпью. А мои лодыжки в полном порядке. И мы, кстати, реально забрались здесь. А тут как бы этот горный хребет. Я боюсь, мы не сможем его пересечь. Вот будет облом. О, oh ноу, no. мы идем куда-то вниз. О, oh ноу. No. Присесть. Идем, присесть. Осторожно. О, oh, нет. Что? Стрейф. Засал. Идем. Сколько вас? Мать! Черт! Да нет! Просто косанул меня, а я промахнулся от страха. Кровью истекаю. Залечиться. Применить. Блин, мой, быть убить его. Вот так. Слушай, еще один. Будет надо револьвером, конечно же. Поподумаем в сраку. Опа, хорош. Прижгло, да? А что это за шкала новая такая? Я еще не видел ее. Это волки осведомлены обо мне. Они чувствуют мой запах? Я в радиусе их нюха. А они в радиусе моего нюха. Вонища мокрая шерсть. Блин, да что я хожу вокруг да около? Где мы? Мы прямо вот здесь возле самолета. Oh, боже мой, надеюсь они не идут по моим следам. А возможно показывается просто хп волка? Вау! боже мой, я думал это волк укусил. это всего лишь запястье мое. Та самая рука, что держит револьвер. Ну мать моя. А? Вот это обида, грёбаная обида. Причем что? Это перекрыли О, Ладышка! Ты вслед за запястьем, да решила повторить? А своей головой не можешь подумать? Ё-моё! Как мне здесь пройти? Стоп. Проползти. Я умоляю. Говно. Вот это говно. Я сейчас хлебнул только что, говница. А, походить надо будет. Ладно, сволочь. Пойдемте. А! Еще больнее стал. Ладно, надо просто привыкнуть, что лодыжки здесь будут ломаться направо-налево. Благо, у меня есть набор от запасных лодыжек. Но они тоже сломаны. Давай, Астрид, терпи. Сейчас мы обойдем всего лишь гору. Охренительный большой крюк мы сейчас делаем, но ты потерпи. В принципе, терпеть это все, что тебе остается. Другой вариант, сдохнуть. Ну, это не наш вариант, правильно ведь? Правильно ведь? Жет немного, вот хороший настрой. Открытый перелом, немного щипет. 28 ножевых ранений, немного колет. Слушай, ну вот, дымится, мы прям где-то здесь. Значит, смотрите, у нас запястье, лодыжки и три боли. Три разных вида боли. их всех и получишь приз. Какой приз можно вот в таком случае хотеть получить? Скорую смерть. Погодьте, пожалуйста, позволь мне давай. Астрид, ты можешь. Ладно, хорошо. А пойдем еще. Руки. Okay. А, аккуратней. А -а, а, а это коцает меня? Ну, немножко. Там есть вышка сторожевая. Хрен с ней. Мы на финишной прямой Астрид пальца не мели. Да твою же налево. Сколько там у нас? Минус 16. Все конечности болят. Я думаю, самое время это выпить кофе холодненького. Ох, энергия-то пошла. Чувствуешь? о -хо -хо. Усталость снизилась, немного жжет, но это не горячий кофе, это полностью переломанное тело О, мы добрались почти что, чуть-чуть осталось, давай, Астрид, я в тебя верю Ну-ну-ну, no, no, no, риск переохлаждения Давайте отползем чуть-чуть к скале, отковыляем, я бы сказал Есть вероятность, что самолет меня будет греть Очень, блин, на это рассчитываю Почему в меня до сих пор дуют? я уже под скалой, я как краб Сохранение Так, а что у нас там, по ощущению, 17 Стоп, греемся есть самолет меня отогреет сейчас. Слушай, ну если такое ощущение у нас хорошее, давайте-ка возьмем и поспим. Ну а можно ли спать здесь без костра? Меня не убьет игра за это. Давайте попробуем, все-таки не будем рисковать. Давайте попробуем приготовить травяной чай. Готовить, Выпить. Хорошо. Давайте спать 4 часа. И мы полностью здоровы. Окей, здрасте. Что это у нас тут? Сразу, и первым делом Евгений находит жиратву, конечно же. Еда из самолета. Так, открыть дверь. Кто-нибудь есть живой? А если есть, то хавчик есть или нет? Блин, все выживалки, вот у них одна и та же фигня с самолетами. случается проблемы. The Forest тоже самое. Уходите, это что за прекрасные штаны? штаны? Это прекрасные штаны одеть. О, хорошо. Собственно, что я тут должен найти? О, Мама! Я что-то слышал. Не про это, что кто-то вообще выжил. Теперь нужно найти инсулин. Да, точно. Вот зачем мы здесь? Инсулин. Значит, еда из самолета. Ох. Ох. Блин, вот это да. А, да, кайф. Приличная футболка на ткань. На кожу. Вот труп лежит. Прочесть текст. Эй, Льюис. Удостоверение личности на имя Льюис. Не знаю, зачем мне это нужно, но ладно, возьмем. Слушай, здесь, по-моему, очень много всего. Я даже не знаю, стоит ли мне все пытаться собрать. Блин, сколько всего! Охренеть! Давайте встанем возле костра и начнем все это разбирать на куски. О, здрасте. Антисептик, повязка. Пожалуйста, давай, инсулина мне. немножко не то. Ох, ни хрена себе. Сигнального у меня нету, кстати. Забираем Ой, блин Как много еды, мать моя Тут, Как много еды <социт> <социт> <социт> Астрид стоит большой и сильный к, к концу этого путешествия Я имею в виду просто жирный, огромный и, Я не знаю, как она будет отвечать на вопросы Почему все вокруг в этой долине сдохли От холода, от болезни, а Астрид жирная и здоровая говорит, <социт> <социт> <социт> <социт> Ладненько, пойдемте выше Я слышу кого-то Человек, мэм О, господи, Вы живы, что это у вас? Растяжение лодыжки. О, боже мой, бедненькая. Я уже здесь, я пришла помочь. Прошу, мне больно. Пусть это прекратится. Четыре часа. Поспи, и все будет окей. Okay. Вы пережили крушение, вы в шоке. Но я могу вам помочь. Сначала разведу огонь. Слишком поздно. Ай, не драматизирую. Вы потеряли много крови, и у вас обморожение. Но все в порядке, все будет в порядке. Я врач, я могу помочь. Пожалуйста. Я хочу, чтобы это закончилось. Нет, она не может. Флэшбэк, ни хрена себе. Интересно. Так, так. Черт подери. Центр сомнологии. Говорит доктор Астрид. Ты уже получил ее? Я же просил не звонить сюда. Прости, но мне страшно. Я над этим работаю. Стало еще хуже. Мы должны что-нибудь сделать. Я делаю все, что могу. Ты говорил, что у вас есть то, что поможет ей. Я не могу так просто. Нужно попасть в охраняемую зону лаборатории. И не смогу ничего оттуда вынести. Я должна соблюдать протоколы и... Астрид, стало еще хуже. Ты должна что-нибудь сделать. Ты понимаешь, это как никто другой. Да, понимаю. Найди способ. И скорее приезжай сюда. Я все сделаю. Как только пойму, что... Я найду способ привести это. Ты обращалась к Уиллу? Нет. Мы же давно не. Я еще не говорила им. У нас нет на это времени, Астри. Ты должна это сделать, и типа, поскорее. Хорошо, я все исправлю. Обещаю, я буду там. Боюсь, это произойдет снова. И в этот раз мы потеряем ее. Этого не случится. Поспеши, Астрид. Мне жаль. Мне очень жаль. Знаю, вы чувствуете сильную боль и хотите, чтобы она прекратилась. Но я не дам вам здесь умереть. Когда вы переносите выживших, позаботьтесь о том, чтобы они не замерзли. Не испытывали жажду и им не грозила опасность. О, Погодите, что? Сначала найдите инсулин и все документы. Так, я пройдусь по вам. Извините, нужен инсулин. Инсулин! Документы пассажиров. Надо найти. ё-моё. От меня хотят, чтобы я собрал 10 документов. Нужно еще 8. Но я видел всего 3 трупа. Ну вот ты еще пока жива. Пока. Ну, видимо, придется по чемоданам рыскать. А, здрасте. Так, у него пассажирский манифест. Просто люди и документы. Не, погодите, вот еще труп лежит. Отлично. Вот и ночь закончилась. И нам нужно найти еще пятерых. Мои дедуктивные навыки подсказывают мне, что это еще два трупа. Смотрите, как красиво они лежат. Это прям как то картина известная. Сразу двоих, хорош. Вот, как и тебя не заметил. И тебя. Но самое главное, тебя, газировочка. Целую кучу газировок не заметил. Остался последний пассажир. Ножовка. И нужен последний труп всего лишь навсего. Кажется, я нашел его. Так, быстро документы показала. Спасибо большое. Погодите, теперь мне нужно что? Доставить эту телку туда? В общественный клуб? Ну что, во-первых, осмотреть. Ага, потеря крови. Вылечим. Это все просто колено слегка болит. Все, вам стало лучше. Это я тебе говорю. Нести. Ё-моё. Окей. Задницу убери подальше от моего лица. Стоп, я же не могу даже ничего делать. Я не могу оружие взять в руку. Нужно будет положить выжившего. Или положить на выжившего. Посмотрите, мы даже видим ее ХП. Видим ее переохлаждение, ее жажду. Сейчас, Гвен, погодите, секунду. Я сам переохлаждаюсь. Да, я знаю, я просто весь банками обвешен. Так, Гвен, заткнись. Мы страдаем вместе, одинаково. Но я чуть больше, потому что ты я тебя несу. Вот сейчас я положу в комфортном месте. Вот так, я думаю, тебе будет максимально... Комфортно. познакомься, это Боб. Я не знаю, как зовут, я забыл, какой из этих удостоверений его. Это Боб, короче. Так лучше. Я знал, что тебе понравится. Да поплачь ему в жилетку. Ты можешь рассказать ему все свои секреты. И в целом он будет напоминать тебе о том, что не все потеряно. Ведь животы, а не он. Надо еб дать попить. Риск безвожнего. Попить. Кстати, я бы поспать лег. А я прямо рядом с вами лягу. Ах, часик здорового сна. Глент, ты как? Хорошо, выздоравливаешь, я вижу, да? Как? Попрощайся с Бобом. Пока, Боб. Мне нравится, как далеко мы можем ее примерить, чтобы положить вот туда, на дерево. Что ты хочешь мне положить на дерево? Нет, Гвен, я просто так, ну это моя фантазия. Тут вопрос другой, как нам выйти отсюда, блин. Может быть, здесь можем зайти? Воу, стой, стоять. Не получается. Что-то я ни хрена не понимаю. Как мне отсюда выйти? Сейчас, давайте попробуем. Может быть, вот здесь можно пройти? Нет. Давайте обратно наверх. А! А! Запястье. Ну разве я ною? Нет. Я иду себе спокойно. Мне кажется, нам вот сюда надо. Блин. Я не понимаю, куда мне нужно. Ладно. Попробуем, может быть, вот сюда. Точно. Как же много времени я здесь потерял. Кошмар. Ну ничего. Эх. ГВН все будет в порядке. Астрид снова в деле, снова разобралась. Опа, здрасте, пещерка. Сейчас мы тебя обогреем. Вот здесь. Все, кладись. Одна вниз. Прекрасно, прекрасно. Так растяжение можно использовать. Вот эту вот повязку и обезболивающее. Пойдем, Гвен. На самом деле ты уже достаточно здоровая. О, как же долго мне пиликать? Кладись труп. Что мы можем получить? Всего лишь три палки с Нет. Так добывать я буду быстрее. Я думаю, на палках вывезем. Теперь нам нужно по бревну пройтись. Внизу не хватает ровас с аллигаторами. Смотри, Гвен. Так кажется, как будто бы ты идешь. Папа, папа, поп Гвен думает о чем-то очень важном. Гвен рубит древесину. Гвен танцует брейкдэт. О, <связать> боже oh, мой. Так, я могу тут заблудиться. Гвен, показывай, куда идти. Поверните налево. Через пять шагов поверните направо. Через 200 метров поверните налево. Вы ушли с маршрута. Поймать. Гвен занимается скалолазанием. <связать> я... <связать> я слышу это или нет? Это что, телефон звонит? Судя по иконке, Астрид сейчас будет играть в кёрлинг. И кем она будет играть в кёрлинг? Конечно же, Гвеном. Давай. Аккуратненько. Ооо, покатилась, покатилась, покатилась, покатилась. Сейчас, сейчас, сейчас, аккуратненько. И Пы Есть! Прекрасно! Я не знаю правил Керлинга. Так, а теперь давайте ответим на звонок. Все, Гвен, это твой новый дом. Я отвечу за тебя, не против? Алло, это снова я. Как? Откуда вы знали, что я буду здесь? Вообще телефон и провод. Все звонки идут сразу на все телефоны. Мне лишь остается ждать, когда ты снимешь трубку. Что вам нужно, Молли? Я немного занята. Да, я видела, что ты нашла кого-то на месте крушения. Вы за мной следите? Просто наблюдаю. Из любопытства. Мне этого не по себе. Не хочешь сказать, что стало с твоим мужиком? У меня сейчас нет на это времени. Молли, тогда я расскажу первым. будет холодно. Там в доме ты спрашивала про моего мужа. Рассказать-то особо нечего. Он мертв, а я жива. Простите, если это прозвучит резко, но вы совсем не переживаете. Ничуть. Полагаю, в подвале лежит именно он. Вы убили его. Ты мне скажи. Если не помочь кому-то, это считается убийством? Зависит от обстоятельств и от намерений. Говоришь прямо как законовед. Вы убили его. Его убили волки. Мои намерения? А я и хотела, чтобы он сдох. Психанутая баба. Так, Гвен, уже 77%. Могла бы и встать. Ножку я тебе перевязал, насколько я помню. Ладно, все, я тебе не брошу. Помни, это Гвен. Нам немножко осталось. Надо бы по-хорошему до той избушки дойти. Еще немного Гвен. Вот он домик. Гвен, ты обрадуешься. Сейчас мы прямо войдем в дом. Есть! О, хорошо. Так, я могу себя, пожалуй, что? О, нету, хренушки. На кровать ты не ляжешь. Тот, кто носит, тот и на кровати спит. Ты будешь на коврике спать, как песик. You're все. Все будет хорошо с тобой. Давайте мы осмотрим тебя. А, ты хочешь водички. Это можно. Но кровать нельзя. Так, ну вот не надо тут плакать. Не надо плакать. Подумаешь, поспишь на коврике. Ничего страшного. Ты вот ну, сколько дней валялась просто под завалами самолета. Короче, все. До встречи через 8 часов. Не волнует. Я, если честно, ничего не вижу. Гвен. Так, покинуть домик. Сейчас. Гвен, процентов. Сейчас мы во тьме тебя проведаем. Попей воды. Все прекрасно. Доброе утро, Гвен. Жива? Ай, хорошо. Что-то она совсем не согрета толком. Блин, может, надо было ее на кровать положить? Так, э -э не похоже, что ей становится теплее. Опа, энергетический напиток мы проворонили. Блин, а что же мне делать-то? Ладно, давайте берем ее. Неужели мне придется ее вот здесь вот на улице греть? Ладно, твою мать. Сейчас все книги достану и все сожгу. Че, получается, как-то вот так, да, наверное, нужно? Не боюсь, сейчас все будет. Хорошо, давайте час. Пусть она час поваляется, погреется, и мы пока тоже пойдем погреемся. А, нет, мы не можем, нам придется ждать здесь. Ладно, постоим тогда часик. Хорош, несем. Окей, прямая дорога в рай. Нет, тихо. О, блин, так подохло. Следующий. Твою мать, ссыте. Да блин, сраным камнем тебя. На тебя Попал! Опа, оно возвращается. Dead. Нет? Это что за хрень такая? Это что, блин, за хрень? Стая волков на меня напала. Это что за ивент? Быстро неси с собой, Гвен. Погодите, нет! Положить, Гвен! Я же, блин, теряю кровь. Что это за звуки, мать вашу? Да блин, я хочу пить. <свы> что? Это вот так я попил? Это все что у меня осталось, я всю воду израсходовал. Опа, стрит, мы в жопе. Гвен, уже лес с березками, все будет хорошо. Вот, блин, ушки, у меня уже переохлаждение сейчас начнется. Так, ладно, стоим. Слишком ветрено. Тогда в амбар. теплошенько. Отлично, Brain Спуд, здесь есть так, хладись к вот сюда. Ух, вот это мы на грани с тобой, да? Что это, фонарик, кайф, труд, зашибись. И в контейнере что-нибудь классненькое, пожалуйста. Есть, есть, есть, есть, есть, есть, куча патронов. Ящик разломать. Уголь есть? Ух, угля добавим в топку. Снег растопить? Есть. Все, вода готова. Слушай, по-моему, стала прекрасная погодка. Мужчине плюс 52 градуса по Цельсию. Ладно, как скажешь, игра поднять. Давайте допоим нашу подругу. Я просто из-за в Дубае оказался только что. Выжили. Как хорошо, что я сюда пошел. Вот этот скилл, понимаете, сразу видно. Евгений уже столько лет играл в эту игру. Почти 100 выпусков. Не растерялся и не проиграл. Вот только единственное, что надо держаться подальше от этого поля. Я вижу позорных вдалеке. Нам нужно идти на этот дым. <гас> Мешка! А, Евгений, это вы. Я вижу, несете мне дань. В виде вкусной человечины. Нет, это Гвен. И я не брошу ее. Я скорее прострелю тебе голову. Вряд ли еще одна дырка в голове сделает мне хуже. А кто сказал про дырку в голове? Я скорее думал, запустить тебе флеер прямо в дырку. Хреново это сделал. Он хреново полетел. И медведь теперь идет сюда. Что это? Так, прости, Гвен. Я, я, кажется, тебя должен бросить здесь. Давай, иди сюда. Я сам приду к тебе. Ой, блин, страшно. Давай. Есть. Ха-ха-ха. Засал. Хватай. Что-то я сам себе проблем кажется, устроил. Я понял, они реагируют на то, что я пускаю флэр. Как вы видите это, интересно, отсюда? Так, погодите. Брось. Он ведь не вернется? Вот это очень тупо, что я не могу взять сразу флэр. Все, все, все, все, все. Он от меня отстал. Мы почти у цели, только волки повсюду. Блин Нам очень повезло с погодой сейчас. Вот на деревушка, неужели? Осталось совсем чуть-чуть, Гвен, терпи. Я не знаю, мы сегодня максимально крутые. Мы даже медведя поимели только что. Вот он уже этот домик, пожалуйста, быстрее. Плиз. ПЛИС! Да. ДВУХ! Есть! А -а -а. Вот это был выпуск! Вот это просто... Я а -а -а. не знаю, как описать это. Столько эмоций. Конечно же, игра еще может доставлять. Вот это вот волчья атака внезапно очень доставила. Сэр, принимайте нового нахлебника. какую-нибудь положим ее. Вот прямо сюда. Будет на чайнике лишь. О боже мой, это был крутейший эпизод. Если вам понравилось, то ставьте лайк. Зацените еще предыдущие эпизоды по Long Dark. Вот тут целый плейлист есть, тут еще какой-то видос будет классный, все это зацените. Переходите на все мои ресурсы pressi.ru, -e где мои комиксы продаются и читаются бесплатно, в том числе, мой канал. Подписывайтесь обязательно, ставьте кучу лайков повсюду, везде, обожаю вас всех. Друзья, спасибо вам огромное за вашу поддержку. Увидимся в новых эпизодах Long Dark, ждем четвертого эпизода самой игры и Увидимся очень скоро, с вами был Юджин, и всем пять!